Добрый день! Хочу рассказать вам о росте цен на лекарства. У меня, как и у многих людей, повышенное артериальное давление, поэтому я пью препараты. Ну, в частности, вот в последнее время не бивалол. Раньше я его брал, ну, примерно по 400 рублей. Вот там 401, 400, видите, регулярно его покупаю. Потом 407 он был, потом два купил с небольшой скидкой за 794. Вот, и последний раз брал за 806 рублей его Две штуки, да, то есть это как бы регулярный препарат Поэтому я его беру сразу по две штуки И сейчас он стоит одна штука 483 рубля Как легко можно посчитать, разделив 483 на 400 рублей Это рост 20% Окей, допустим, вы там здоровый человек И вам нужно в аптеке только, я не знаю, там презервативы Вот 700 рублей они стоили тогда вот, сейчас остались цены на презервативы, сейчас посмотрим, или их уже нету, давайте, 506, вот, это сколько здесь штук, 12, а тут две упаковки было за 700 рублей, да, то есть по 350 было, вот, А сейчас стало 506. Вот, тоже рост цен еще больше. Да, потому что здесь у них нет, наверное, ограничений на эту категорию. Вот, в общем, разделите 506 на 350. И вы поймете, насколько поднялись цены. Спасибо большое за внимание.